Всем привет, меня зовут Алена Полихович, и сегодня я расскажу вам, как сделать свой профиль в Инстаграм закрытым. Переходите на свой аккаунт, нажимаете на три горизонтальные черточки, выбираете настройки, выбираете конфиденциальность и перетягиваете ползунок в правую сторону, напротив закрытый аккаунт. И дальше у вас тут предупреждение вылетает, и нажимаете сделать закрытым.